Кабинет министров и Всемирный экономический форум подписали меморандум о создании Центра 4-й промышленной революции. В 2022 году совместно с Всемирным экономическим форумом планируется развернуть проекты в области применения экспериментальных правовых режимов искусственного интеллекта и интернета вещей. В двадцать втором году экспериментальные правовые режимы. Москва, 13 октября, Тасс, правительство и Всемирный экономический форум подписали меморандум о создании в России центра четвертой промышленной революции. Церемония подписания прошла в координационном центре правительства Российской Федерации, передает корреспондент ТАСС с места событий. Со стороны по поручению премьер-министра Мишустина документ подпи подписал вице-премьер Чернышенко, со стороны Всемирного экономического форума президент форума Берге Бренде. Сегодня Россия находится в активной фазе формирования цифровой экономики, которая затрагивает все отрасли промышленности и, главное, социальной сферы. В 2022 году совместно с, с, с экономическим форумом планируется развернуть проекты применения экспериментальных правовых режимов. Экспериментальный правовой режим, правовой, речь идет о правах людей, правовой режим развернуть в 2022 году. А если вы почитаете доктора Шваба, вы узнаете, что в четвертой промышленной революции нету частной собственности, нету своих квартир, нет своих машин, нет своего бизнеса. Люди, как при социализме, получают зарплату. И зарплату они получают такую, кто как себя ведет по рейтингу. И никуда не ездят, а перемещаются на велосипеде. Это документ. Это ТАСС передает сплошные новости, что Россия в 22 году экспериментальный правовой режим вводит. Я напомню, что хозяин Всемирного экономического форума Клаус Шваб и вводит экспериментальный правовой режим с 22 года. Не, не пугайтесь, люди. Это речь идет о, о каких-то технологиях. Нет, нет, друзья. Это речь идет о правовых режимах. То есть ваши права изменятся и жить вы будете при режиме. А командовать вами будет не Кремль, а Клаус Шваб из Германии.